лайфхаки секреты полезные советы сегодня в эфире расскажу красиво! Эй! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же бородатый Скретч, продолжает исследовать мир Вальхейма. Наиграв в эту игру, ни много, ни мало, больше 500 часов, я вдруг понял, что пора бы уже предоставить тебе, мой дорогой зритель, топ-10 крутых фишек и лайфхаков по данной игрушечке, которые я уже сам на своей собственной шкуре прочувствовал, попробовал и, конечно, спешу тебе о них рассказать в этом видосике. Поэтому, зритель, не переключайся, смотри этот видосик, да, самого конца, в процессе будет много интересного годного контента, который тебе обязательно пригодится и прокачает твой скилл выживальщика-вигинка в вальхеме до небывалых до этого высот. Ну а мы, конечно же, начинаем! Ну и начну я, пожалуй, с самого распространенного и популярного лайфхака этой игре. Он называется «Как приручить и размножить кабана». Для начала необходимо построить какой-нибудь загон для них, вот как, например, у меня здесь в моем лагере. После чего необходимо заманить хотя бы парочку кабанчиков в ваш загончик. Для этого можете использовать просто напросто себя в качестве живой приманки. Кабанчики будут разъяренные бегать за вами, да, вы их заведете в загончик, это не составит вам вообще никакого труда. Как только вы заведете этих кабанчиков в загончик, необходимо их сразу же покормить малиной, грибами, морковочкой. Или же э, свеклой Все эти ингредиенты растут в близлежащих э, лесах Я думаю, с их поисками вообще, вообще не возникнет никакого э, труда Обязательно, ребят, условие Уберите все костры и факелы от вашего загончика Да, не помню, какое там точно расстояние должно быть Но в пределах, ребятки, вашего загона Не должно находиться ни одного костра и ни одного факела Так как кабанчики у нас очень сильно боятся огня Они будут всегда в разъяренном состоянии и приручить их просто-напросто не получится, если у вас будет рядышком огонь. Ну, если вы все сделали правильно, кабанчики будут кушать вашу малину, или же грибочки, или же морковку, и будут постепенно, и у них будет постепенно заполняться шкала приручения, да. Ну и ожидайте, когда прогресс достигнет сотни, после чего кабанчик уже будет считаться прирученным, да, продолжайте его после приручения кормить той же едой, и тогда кабанчики станут размножаться, и их количество удвоится, Троица, а может быть и у Десятерица, в зависимости от того, какие у вас амбиции и планы на них. Кабанчики у нас источником являются шкур и, конечно же, мясо. Чтобы не бегать далеко за мясом, стоит размножать этих животных, и вы всегда будете и с мясом, и со шкурами, и так далее. Ну и более подробный гайд, ребятки, есть на моем канале в плейлисте по Вальхейму. Переходите, смотрите, там очень много интересного годного Контентика, Так как мир Вальхейма слишком огромный, да, он поистине огромный, ребятки, я попутешествовал это сам на своей шкуре понял, чтобы всегда знать, где вы находитесь и всегда понимать, где какие важные места у нас имеются, есть такая фишка, как добавление меток на нашей с вами карте немногие ребятки про это знают но если вы кликните два раза левой кнопкой мыши по карте вы поставите один из значков которые находятся вот в этой вот а, панельке для того чтобы убрать значок с карты нужно по нему просто-напросто одним разом одним, одним, один раз кликнуть правой кнопкой мыши и вы удаляете этот значок а, с карты также есть возможность дать имя тому или иному или иному звон, значку например вот тут у нас будет значок один, да, вот таким вот образом мы его а, переименовали Ну и для того, чтобы... Ну еще есть такая функция, как пометить тот или иной значок крестиком Это может, к примеру, служить оповещением, что здесь вы уже были, здесь вы все зачистили И сюда можно больше не соваться Разновидность значков можно выбирать вот на этой вот панельке Либо костер мы можем поставить, либо домик, да, вот здесь можем поставить Либо вот такой вот какой-то значочек, точечку и значочек пещеры, либо э, портала Все легко и просто Иногда, найдя какое-нибудь красивейшее место в игре Хочется сделать обалденный э, скриншотик Но, когда вы делаете, ребят, скриншот Все вот эти элементы на вашей панели, они будут мешать Для того, чтобы убрать эти все элементы на вашей панельке Не многие знают про такое сочетание клавиш, как Ctrl и F3 Это убирает все ваши элементы на вашем, значит, экранчике И вы можете делать обалденные крутые скриншотики. Повторным нажатием на сочетание Ctrl F3 возвращает снова ваш а, интерфейс. Удобная штучка, я, я если честно, пользуюсь ей постоянно, потому что, а, потому что очень часто делаю крутые скриншоты на превьюшке для своих видосиков прямо из игры. Следующий лайфхак будет связан, конечно же, а, со строительством. Обычно новички, зашедшие в игру, а, немножечко не придают значения а, в строительстве таким вещам, как цвет построек, на которые вы наводите вашим так вот, я вам сейчас подробненько об этом а, расскажу. Ну и давайте пробежимся конкретно а, по цветам. А, синий цвет обозначает, что ваша конструкционная деталь прикреплена к земле, то есть она заземлена и имеет самую высокую прочность. Дальше же, если мы будем крепить, например, какие-то к ней балки, они будут обретать зеленый цвет. Зеленый цвет это 75% к прочности. То есть все нормально, к этим конструкциям можно крепить. Дальше, ребятки, если мы ставим еще одну балку, да, тут у нас тоже зеленый цвет, потому что длина у нас а, подходящая. Давайте дальше посмотрим, какой же у нас цвет будет. Следующий, ребятки, цвет это оранжевый, имеет 50% а, прочности. К нему также можно крепить, ничего страшного в этом нет, конструкция будет а, стоять нормально. Следующий цвет красный, он имеет 25% прочности, а вот к красному цвету уже прикрепить ничегошечки не получится, так как у вас все будет а, рушиться, имейте это в виду. Разные материалы обладают разной а, прочностью Например, то дерево, из которого я сейчас строю И те балочки, они достаточно небольшой Имеют запас прочности Больший запас прочности имеет вот такие вот бревенчатые столбы да, Если мы будем вертикально строить вверх то у нас гораздо выше получится конструкция. Подробный гайд, друзья, по постройкам я планирую сделать в ближайшем будущем. Следующий лайфхак будет связан с такими моментами, как анимация нашего э, персонажа. Да, если ты не знал, что они здесь имеются... То, конечно же, я тебе сейчас про это а, сообщу. Для того, чтобы использовать анимацию, достаточно просто нажать на Enter и вызвать ваш а, чат. Да, здесь, ребятки, в чате уже есть подсказочки, да, с помощью которых можно и вызывать эти самые анимации. Вот, например, у нас анимация Сид, персонаж наш нас просто садится. Да, но это аналогия с кнопочкой а, X, кто играет с клавиатуры. То, и, то же самое у нас происходит, наш персонаж а, садится. Также можно, например, поприветствовать ваших э, зрителей вот таким вот способом, да, с помощью команды э, Wave. Также можно челлендж, да, какой-нибудь э, продемонстрировать. Вот так вот выглядит эта анимация у нас, да, третья она по счету. Следующая анимация у нас, чир, как она называется, да, вроде бы так это переводится. То есть мы вот таким вот образом вроде как призываем к битве, э, да, поднимая руку вверх. Следующая анимация но-но-но «No, no, no» у нас называется, то есть наш персонаж отрицает, он не хочет вступать в схватку с противником. Следующая анимация, наш персонаж ставит лайкосики, вот таким вот образом. Ну и последняя анимация, это point, наш персонаж поворачивается в ту сторону, куда мы смотрим и указывает Пальцем. Да, вот такой вот лайфхак от братишки Scratch. Следующий лайфхак будет касаться предмета, который падает с третьего босса под названием масса костей или же кости масс. Этот предмет называется. Душка и не все понимают Как правильно его использовать Для того, чтобы пользоваться этой душкой Достаточно ее активировать Обязательно в инвентаре, ребят, недостаточно Просто того, что она у нас здесь Находится, она работать не будет, нужно На правую кнопку мыши активировать Ее в любом слоте вашего инвентаря Или же навести на слоты Активного, а, вот этого Инвентаря активных кнопок и нажать Просто-напросто на клавишу Все, друзья, мы ее одели на себя а, Она у нас будет искать определенные а, зарытые клады. Как только в радиусе 50 или же 25 метров, я, если честно, уже не помню, а, будет зарыто сокровище, ваш персонаж станет излучать вот такие вот интересные частицы. Ну и для того, чтобы определить, где точно зарыто сокровище, необходимо, чтобы частота мерцания этих частиц была самой максимальной. И тогда будет точно понятно, где зарыто сокровище. Вот в этом месте, как по мне, так самая максимальная частота мерцаний. И давайте достаем кирку и попробуем копнуть. Посмотрим, что мы здесь найдем. По идее, должен быть какой-нибудь сундучок или какой-нибудь клад. Да, друзья, вот тот самый сундучок, про который я вам и говорил. Находим дополнительные ценные ресурсы, которые потом можно будет продать торговцу а, Хальдору. Да, на равнинах это у нас вот такие вот сундучки. На болотах у нас находится куча ржавого металлолома, да, под землей. А в горах мы можем с помощью этой душки найти а, серебро. Если же какие-то еще есть применения данной душки, пожалуйста, зритель, пиши мне об этом в комментариях. Мне, если честно, то тоже интересно это все узнать. Ну а мы переходим к следующему лайфхаку. Следующий лайфхак заключается в читерном немножечко э, развитии. Если у тебя нет бронзового топора или же нет нормальной какой-нибудь кирки, а тебе хочется всего и сразу же, то представляю тебе сегодняшнее орудие твоего труда. Это простой синий роль, который позволит тебе добывать ресурсы более эффективным а, путем. Разве ты сможешь добыть, например, вот так вот дерево с одного практически удара или же хотя бы с двух? Нет? А он может, да, легко и просто, мы добываем уже немножечко дерева, разбиваем его на фракции, разбиваем его на множество мелких частей, и вуаля, друзья, дерево у нас практически уже а, полный инвентарь. Что, тебе этого мало? Тогда сходи за камушком, да-да-да, камушек тоже мы можем добывать с помощью этого парня в больших количествах, но не только камушек, а и деревья, ребятки, вместе с ним. Вот, ребят, камушек уже здесь под ногами и готов а, к использованию. Всего лишь, что тебе нужно будет, мой друг, это научиться уклоняться от атак этого Тролля. Если тебе и этого мало, то пойдем покажу, что может наш парень еще. Вот, пожалуйста, жила залежей меди. Не умеешь добывать медь, пожалуйста, наш верный друг и товарищ Синий Тролль сделает это а, за тебя. Всего лишь нужно ему дать нанести несколько ударов по этой глыбе медного скопления медной залежи и, пожалуйста, первая медь уже у нас. В карманчике, только у нас уже нет места, куда бы ее можно было положить. А так, друзья... Ох, и дерево еще заодно. Нормальненько. Неплохой такой наварчик получается. Вот, друзья, медь уже у нас а, в кармане. Две штучки мы были, Если мы здесь постоим еще подольше то, конечно же, добудем гораздо больше этих э, ресурсов. Знаете, ребятки, что тролль может добывать любого качества древесину. Как мы видели, мы сейчас добывали цельную древесину, то есть рубили вот эти вот сосны. Также без проблем этот тролль сможет свалить для вас березку или дубок какой-нибудь в лесу. и Используйте, не благодарите, братишка фигни не посоветует. Ну а мы переходим к следующему лайфхаку. Следующий лайфхак позволит тебе сэкономить львиную долю твоего игрового э, времени. Поэтому. Пойдем покажу, что я имею э, в виду. Что зачастую для готовки мяса на костре уходит достаточно немало времени. И мы с тобой знаем, что можно поставить вот такую вот на нем э, стоечку для готовки свежайшего, сочного э, мяса. Да, таким образом мы сможем пожарить два куска. Но знай, что над костром можно размещать гораздо больше этих стоечек. Если грамотно извертеться, то тогда за раз... Вы сможете приготовить сразу же 12. Знаю, что на костром можно разместить до 6 стоек для приготовления. И тем самым за раз пожарить аж 12 а, предметов. Да, имей это в виду, и ты сэкономишь львиную долю своего игрового времени. Переходим к следующему лайфхаку. Это безболезненный перенос какой-нибудь а, руды или же каких-нибудь предметов на свои другие. Карты. Если, например, тебе не повезло с торговцем на одной карте и у тебя нет а, пояса Мигингьорда, но он есть на другом твоем персонаже. То смотри, как это можно легонечко а, передать. Просто берешь, выходишь из текущего мира, но при этом пожалуйста поставь здесь где-нибудь неподалеку а, сундучок. Давай отойдем недалеко вот от этого алтаря от нашего, где мы появимся в процессе и здесь же разместим а, сундучок. Да, а, таким образом оставив здесь поиск Мегингьор, да, вот он находится у нас таким же образом, можно все что угодно сюда передать. Мы просто а, выходим из этого мира, отключаемся. Дальше мы, например, выбираем своего другого персонажа Пусть это будет твинг. Э, и начинаем играть тоже же на этой самой э, карте. Да, вот она у нас первая здесь по счету. Выбираем эту карту и заходим к другим персонажем. После загрузки мы оказываемся возле того самого алтаря, и возле этого самого алтаря будет пост находиться построенный а, прошлым игроком а, сундучок, в котором и будет лежать этот заветный пояс Мигингьорд, который мы можем передать нашему Твинку. Я думаю, вы улавливаете, друзья, фишку. Да, это, ребят, определенная фича, которую разрешают сами разработчики для передачи предметов а, в другие миры. Это работает следующим образом. Например, надо вам нафармить железную руду а у вас болота поблизости закончились. Для этого создаете просто-напросто другой мир, заходите этим же самым персонажем, находите биом болота, фармите там, фармите там крипты, ставите сундук, После того, как сундук забьется полностью, забираете из него все ресурсы, да, пусть даже это будет с перегрузом, выходите из мира, где вы добываете ресурсы, ну и переносите эти все ресурсы уже в свой мир, где вы официально конкретно развиваетесь. Да, вот так вот работает этот лайфхак. Если, ребят, нужно будет более подробное объяснение этой ситуации, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, да, и братишка Скрэч, возможно, специальный отдельный гайдик заснимет по этому поводу чтобы было более наглядней и более понятней. Но я думаю, многие уже знают про эту фишечку, поэтому переходим к следующему лайфхаку. Следующий лайфхак также позволит сэкономить тебе немножко времени на производство некоторых продукции, такой, например, как переплавка руды и, возможно, даже выращивание своих культур на огороде. Но если с выращиванием культур я не уверен, то знаю точно, что в, с печками с вашими это сработает наверняка. Заключается в следующем. Перед тем, как ложиться спать, заполни свои печки каким-нибудь металлом. Пусть это будет, э, допустим, железо, пусть это будет еще какая-нибудь э, какая руда, может быть, медная, может быть, оловянная, да все, что угодно. Да, заправь их углем по максимуму, да вот таким вот образом это и вот это вот, например и также не забудь про углевыжигательную печечку, если она у тебя имеется, она у тебя обязательно должна быть также заполни ее максимум Древесинкой, да, чтобы у нас а, произвелся а, уголек И после того, как ты заполнишь все печечки Можно, кстати, еще и доминку, да, для чистоты эксперимента также а, заполнить Давай мы сейчас это с тобой и сделаем Пускай доминная печечка у нас тоже будет заполнена а, по максимуму Все печки мы загрузили, да, все у нас, смотрите, шкварчит, шипит и пузыриться. Ну и пойдемте уже отдыхать. Да, теперь можно со спокойной душой идти поспать. Иди уже отдохни, прыщелыга. Когда мы спим, время игровое ускоряется. А для нас проходит всего лишь каких-то несколько а, секунд. Ну и давайте посмотрим, какой же сюрпризик нам преподнесет наш с вами горячий а, цех. Проснувшись с утра, вы увидите вот такую вот картину. Обалденная куча угля возле углевыжигательной углевыжига печки. Также, ребят, здесь обалденное количество металла. Все у нас пережглось. Таким образом, вы можете просто привозить огромное количество руды и использовать по максимуму завершение вашего дня. Я же так понимаю, вы все равно все спите по ночам, да, чтобы у нас настал день и чтобы у нас стало светлее. Так вот, используйте этот момент с умом. Загружайте все свои печи. Работает ли этот момент с нашими насаждениями? Смотрим сюда. Ну, нас, насчет, ребятки, саженцев я не могу сказать вам наверняка, но, ну, по идее, тоже должно работать. Но если, ребятки, вы потестите и скажете мне, а, то я, конечно же, буду благодарен вам за отдельный а, совет. Ну, знаю, что с печками это работает как никогда, кстати. Ну что ж, вот такой у нас сегодня топ получился, Конечно же, это не все топовые фишки и топовые секреты по Вальхейму. Их гораздо больше. А вот если, зритель, ты хочешь, чтобы братишка Скрэч выпускал еще больше таких видосиков по различным лайфхакам и фишкам в Вальхейме, то давай наберем на эту серию хотя бы 100 лайкосиков. И братишка Скрэч выполнит обещанное... Это я тебе гарантирую. Также, зритель, не стесняйся, пиши, что бы ты еще добавил из лайфхаков и полезных а, советов по Вальхейму. Также, если у тебя есть какие-то еще годные, клевые идеи, по поводу видео по Вальхейму и не только Пиши, смело предлогами в комментариях И мы с тобой предметно пообщаемся Играй только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение следует, конечно же